Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт на Новый год в виде бычка. Мне понадобится ванильный бисквит, я его немножко подкрасила, крем-пломбир и у меня белковый крем, которым я буду оформлять торт. Разрезаю бисквит на три коржа и собираю торт. Корж-крем, корж-крем. При желании коржи можно пропитать. У меня пропитка обычная кипяченая вода, без сахара. Можно укладывать джем, варенье, фрукты, ягоды, все, что хотите. И для начала покрываю торт белковым кремом в один слой, чтобы прибить крошки. У меня оставался кусочек бисквита небольшого диаметра, здесь примерно 8-10 сантиметров, толщиной 1 сантиметр. Это не обязательно, можно заменить на крем. Сантиметр сверху срезала, также смажу кремом. Я возьму насадку закрытая звезда, здесь примерно 5 миллиметров прорезь. Они идут без номеров, это из набора 24 штуки. Можно взять любую звездочку, открытую, закрытую, какая у вас есть. Можно просто пакетик прорезать и пакетиком сделать оформление. Еще сделаю себе меточки, где у меня будут пятна. Пятна черного цвета, либо темного, серого, либо коричневого. Там уже как получится. Так как белковый крем плохо окрашивается в яркие тона, цвета, так что придется постараться. Начинаю оформлять. Возьму маленькую насадку «Открытая звезда» номер 13. Я ее покупала отдельно от набора. Немного крема окрашу в розовый. И теперь формирую мордашку. Готово. Часть крема я окрасила в серый. Почему-то при свете он кажется каким-то зеленым. Нет, на самом деле он серого цвета, такого насыщенного, черного я так и не добилась и не вижу уже смысла. Бухать туда полтюбика краски, поэтому оформляюсь, беру эту же насадку, открытая звездочка, даже пакетик не меняю и дальше формирую пятнышки. Дальше этой же насадкой делаю ноздри. как их правильно. Вот. Немножко сглаживаю. Сейчас, Саш, подожди. И дальше делаю точечку такую одну. Вторую. Глазки. Так. Беру насадку для розы. Здесь номера нет, она немножко изогнутая. Можно прямую, любую насадку для розы подойдет шириной 2 сантиметра. Сделаю меточки, где у меня будут уши. Уши где-то здесь, рога здесь. Вот здесь где-то уши. И насадкой, значит, у меня широкой частью к низу. Формирую ухо. Так, вот отсюда. Раз. Маленькое такое. Получилась маленькая, маловато нет, надо убрать надо побольше. Так, вот так они как бы вниз должны свисать. Вот как-то так. серединка будет розовенькая наверное. Дальше я крем выдавила, И сюда немножко розового выдавлю, чтобы сделать, доделать уши. Вот и теперь мне нужно сделать рога, Здесь улыбочку. Беру круглую насадку, если у вас нет, можно просто обрезной пакетик. Главное его ровно обрезать, иначе будут такие завысенцы. Ну, у меня есть, поэтому я использую. Вот так эти, раз и два. Да. Так. Раз. Два. Вот такой бычок. Молоденький. Мне напоминает маленьких бычков, когда вот они стоят, пасутся в поле рядом с большими коровами. У меня такой. Малыш получился. Дальше я хочу взять насадку травка. Вот этому малышу сделать челочку. Прикольно. Можно и здесь добавить пятнышко сверху Класс! Теперь он на мальчика похож с челочкой Друзья, такой торт у меня получился. Как передать вам вообще не знаю словами. Ну, в общем, очень просто без каких-то там подготовок. Я его даже не ставила в холодильник, то есть я его сразу и оформила. Естественно, я уже на заказ не готовлю. Это мы готовим для себя. И в основном как бы для вас, идея для вас. Так что, пожалуйста, пользуйтесь, готовьте для своих любимых и близких. Кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Пока-пока. Будем есть? Да. Да. Ой. Держишь? Держи, Ярю. Ярю. Тебе тебя что, глаз? Угу, А может, я здесь Все. Ешь. О, посмотрим внутри. Вилку дать?